всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня в своем видео хочу перевалить своего большого адениума в другой горшок у нас на улице очень холодно мчс даже прислал смс что ожидается до минус 45 и поэтому меня наверное потянуло на африканцев все-таки хочется тепла последнее видео тоже было кстати про адениум. Ну, как я и сказала, сегодня будет пересадка. Вот такой вот горшок я ему купила. Такой очень такой плосковатый и широкий. Как раз, как раз для адениума вообще просто замечательно. И, конечно же, керамика. Думаю, мой адениум заслужил такое кашпо. Тем более я хочу составить грунт. и Я хочу добавить в грунт кварцевый песок крупный. Буду, в общем, составлять при вас. Кто смотрит давно мои видео, они, конечно же, уже помнят, что у меня этот адениум перенес много раз обрезки, прививки. Причем прививки на нем 4 сорта других привиты. Они все прижились. Потом я обрезала, где-то чистила ему корешочки и сейчас как раз я его буду доставать и посмотрим, что же у него там с корнями, потому что большая часть у меня будет на поверхности, потому что горшок довольно таки плоский, а он у меня дружочек такой, очень тяжелый, ну здесь вот в тазике я насыпала уже кварцевый песок, у меня вот такая фракция крупная, это в общем-то идет природный разрыхлитель. И вот для суккулентов, в том числе и для адениума, да и для других растений, это очень хорошо подходит. Здесь вот у меня еще после пересадки просто остался субстрат кокосовый. Теперь я сюда буду насыпать древесный уголь. Вот так вот хорошо насыплю. Это не повредит. Добавлю... Раз я перлит не буду добавлять, у меня разрыхлитель идет вот такой вот, да, камушки. Я добавлю вермикулит, чтобы более рыхлая была почва. Конечно же, размоченный вот кокосовый субстрат я приготовила, туда тоже положу. Я так на глаз уже делаю, это просто у меня сейчас на этот горшочек должен этот грунт уйти. И добавлю сюда еще универсального грунта. И немного грунта добавлю. Ну, он уже здесь с перлитом немножко идет. Ну, Какую-то вот часть. Можно и грунт для суккулентов добавить готовый сюда. Но у меня просто добавляю, что есть. И теперь начну это все мешать. Посмотрю, что у меня здесь получается. Очень рыхлый грунт получается. Мне это нравится. То, что нужно. То, что нужно для аденюмов. Вот видите, какой, вот, какой сыпучий получается. И вот кварцевый песок, я про него читала. Он в себя воду не забирает. То есть это тоже хорошо, что корешочки не будут гнить. То есть он просто является разрыхлителем. Ну все, грунт готов. Теперь будем вываливать огонь. Большой, дружочек, туда тазик мешает теперь. Ох. Ну, моему адениуму, наверное, уже ну, лет шесть, седьмой, наверное, уже. Ой, хочется как бы аккуратненько-то Этот грунт я хочу убрать. Ну хорошее у него тут хозяйство наросло. Хорошее, очень тяжелое. Видите? Ну я его промывать не буду. Сейчас я померяю, как там будет. Хочу просто сейчас его поставить попробовать отлично смотрите вообще отлично получается я его специально сажала в глубокий горшок чтобы у него корни хорошо стали расти ну корешки-то хорошие у него смотрите какие тут он наросли какие кстати, еще и цвести собирается. Там где-то бутончики у него сейчас. А, вот они, здесь вот бутончики. Ну, в качестве дренажа я тоже добавлю. Вот здесь у меня керамзит, смешанный с кварцевым песком. Я на дно тоже добавлю. Много не нужно, потому что... Он такой у меня, в общем-то, большой, но все равно немного надо. Две лопаточки добавлю. И добавлю удобрение осмахот. Детельного действия. Вот так достаточно. Вкусняшки, в общем, положу ему. И будем теперь примерять их. Отлично вообще. Ну все, я его выровняла, а теперь буду засыпать грунтом. Кашпо вообще идеальный просто, идеальный. И смотрится, конечно, хорошо. Керамика, конечно, отличается очень сильно от пластмассы. У меня в таком кашпо, кстати, горденья растет очень хорошо. И грунт такой прям рыхлый. Сейчас он у меня вообще попрет. Сейчас цвести начнет. Он уже весну почувствовал. Солнышко стало заглядывать уже в окна. И растение это уже чувствует. Тали стали просыпаться. Ну, грунт-то вообще практически весь ушел, потому что он же такой еще рыхлый и воздушный такой. Его же уплотнить надо будет. Так вообще просто мне нравится, как получается. Что вот эта кисточка можно. Или поливать, когда буду, он осыпется грунт, вот, который попал на само растение. И посмотрите, я как раз его красоту подняла наверх. То есть в том горшке он так не смотрелся, а здесь он смотрится прям вообще. Очень хорошо. Теперь этот дружочек у меня будет теперь расти в этом кашпо. Долго достаточно. У него теперь вот эти корни должны вот так вот все раздаться по этому горшку. И будет вообще супер просто. Ну, его немножко ему опрыстаю. Поливать я его не буду сегодня, потому что у меня кокосовый субстрат. Я его вымачивала, и он такой влажный. Ему этого достаточно. Я просто хочу ему... Вот, вот этот вот грунтик немножко сбить водичкой. Ну, где-то попадет, если водичка, ничего страшного. И на макушку. Решила его пока оставить на этом столике. Здесь и солнышко ему падает, и лампа освещает. Очень нравится мне это кашпо, и как он смотрится в этом кашпо. Тем более у меня рядом по соседству с ним в таком же кашпо Гардения. Видите, как она растет, закладывает бутоны, скоро, видите, распускаться будет. Бутонов очень много, по всему кусту бутоны. Впереди еще очень много пересадок, так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Увидимся в следующем видео.